Сейчас дам два самых главных правила, как привлечь деньги в свою жизнь. Удивительно, но эти правила, они как будто бы противоречат друг другу. Правило первое – думай постоянно о деньгах. Правило второе – не думай о деньгах вообще. Сейчас поясню, что я имею в виду. Итак, правило первое – думай постоянно о деньгах. Ты должен постоянно искать, где больше денег. Но это как рыбу ловить. Постоянно ищи более рыбные места. Ну понятно же, что места, где рыбу можно руками вычерпывать, лучше там рыбачить, чем сидишь, как дурак, ждешь, когда поклевка будет. Что ты сидишь? Удочки смотал и быстро идешь на то место, где много рыбы. Поэтому искать работу получше, искать зарплату побольше. Дальше идем. Постоянно следить за расходами. Если вдруг то же самое ты можешь сделать с меньшими расходами, сделай это. Представь себе, ты, значит, руками собрал рыбу, в садок бросил, а в садке дырка. И часть рыбы уходит. Заткни дырку, чтобы рыба не уходила. Поэтому, думая о расходах, как с меньшими расходами сделать то же самое, что ты сейчас делаешь. Поехали дальше. Постоянно сравнивай себя с рынком. Вроде рыба нормально, вроде ты ее черпаешь, в садок складываешь, дырку заткнул, но ты видишь, что у соседа рыбы еще больше. Он вообще лопатой гребет. Поэтому манатки собрал и срочно на то место, где рыбы больше. Постоянно сравнивая себя с рынком, постоянно ищи еще большую зарплату, еще меньше, чтобы напрягаться на работе, постоянно мониторь все. Ну и в финале этой части, отмечу особо, следи за тем, чтобы тебя не обманывали. Вот почему те, у кого не так много денег, постоянно стесняются дожать. Если им, например, дали не очень хорошую услугу, сервис и так далее, они боятся спросить. Настоять на том, чтобы им заменили бракованный товар и так далее. Почему? Не стесняться. Просить, настаивать, вы должны требовать то, за что заплатили. Запомните это. Постоянно думая о деньгах. По этим четырем пунктам у вас гарантия того, что деньги начинают появляться. Переходим ко второму правилу. Не думай о деньгах. Что я имею в виду? Смотрите, можно искать лучшую работу, где больше зарабатывают. Можно затыкать садов. То есть оптимизировать затраты можно настоять на том чтобы тебе бракованный товар заменили и так далее но кто постоянно только этим занят в лучшем случае получит то что у него будут какие-то деньги но он никогда не получит большие деньги самые большие капиталы были сделаны людьми которые сделали для многих людей что-то очень полезное. и те люди для кого они сделали полезное по копеечке им заплатили так огромное количество денег появилось в жизни этих людей чем были одержимы эти люди, когда создавали эти капиталы? Да они были одержимы не деньгами. Они не думали о деньгах в этот момент. Они думали именно о том, как сделать что-то феноменальное. Какое-то IT-приложение, какой-то сервис, какой-то продукт, который будет нужен огромному количеству людей, принесет им пользу. Мироздание устроено очень просто. Какого размера твоя мечта, какого размера польза для других людей, которую ты собираешься осуществить, столько денег тебе и может привалить. Это очень важно. Если хотите, чтобы в вашей жизни появилось очень много денег. Очень много. Прямо очень-очень-очень. Не надо думать о деньгах, надо думать о том, как сделать много полезного для других людей. Вот и я и думаю, и не думаю о деньгах. Думаю, потому что я веду их учет, я постоянно оптимизирую затраты расходы я постоянно требовательно отношусь к поставке качественных продуктов и сервисов ведь я за это заплатил и одновременно с этим я не думаю о деньгах я думаю о том как сделать много полезного для других людей и когда у меня это получается у меня вдруг становится очень много денег которые я беру и использую для реализации той самой цели сделать что-то невероятно полезное для миллионов людей воспользуйся этими двумя простыми правилами и думать о деньгах, и не думать одновременно. И у тебя будет такое количество денег в жизни, что ты забудешь вопрос, с которого я начал. Как привлечь деньги в свою жизнь? Ты будешь в них купаться.